Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Как вы думаете, что объединяет русскую литературу начала 20 века и канал Процветок? Я думаю, что наверняка кто-то из вас догадался, что сегодня речь пойдет про такой нечасто используемый и выращиваемый овощ, как пастернак. Само по себе это растение не имеет каких-то особо выраженных сложностей выращивания. Почему же оно пропало с наших огородов и с наших кухонь. Но дело в том, что э, есть некоторые особенности у него, которые э, сделали его мало популярным на сегодняшний день. Хотя э, это растение заслуживает гораздо большего использования, гораздо более широкого применения, э, поскольку обладает несомненной пользой для здоровья, для тех, кто ведет здоровый образ жизни оно необходимо. И для тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем в принципе. Какие же особенности у этого растения? Ну, прежде всего, как растение, которое выращивается очень давно, эта культура не имеет, к сожалению, большого количества сортов. Но в то же время это является плюсом. Вы не найдете на полках магазинов семена пастернака, обозначенные знаком F1. То есть семена, которые вы вырастите сами, будут полностью повторять свойства материнского растения. И это является несомненным плюсом, потому что я выращивал несколько сортов пастернака, среди которых мне больше всего понравился сорт полудлинный. Сорт студент меня разочаровал, хотя о нем было очень много хороших отзывов. И был еще у меня один сорт, назывался округлый. Тоже он меня как-то не очень впечатлил. Вы должны испытать на своем участке как можно больше сортов этого овоща, чтобы определиться именно с тем сортом, который подходит для вашего участка. Поскольку сорта эти, они несколько отличаются формой и э, тем, какие почвы они предпочитают. Э, например, вот у меня сорт пастернака полудлинный. Вот он имеет вот такую форму. Он длинный, действительно длинный, и очень крупный корнеплод. Но э, этот сорт хорошо растет на легких песчаных почвах, богатых органикой. Э, сорт э, округлый, лучше у меня рост на глинистой почве, на другом участке, поскольку э, у него корнеплод более короткий сам по себе, но ему было легче расти вот именно на таких тяжелых почвах. На тяжелых почвах он показал себя лучше. Поэтому рекомендую приобрести все возможные сорта и посеять в своем огороде. Но есть еще некоторая особенность при выращивании этого овоща. Дело в том, что пастернак относится к тем культурам, которые плохо прорастают. Его семена богаты эфирными маслами, и для того, чтобы семена хорошо и быстро дружно проросли, их необходимо либо замачивать, либо по возможности сеять под зиму. Я предпочитаю под зимний посев. То есть грядка готовится с осени, хорошо вскапывается, не вносится туда органика. Свежий навоз пастернак переносит очень плохо. Лучше использовать грядку, на которую органика носилась в предыдущий год или два. Высеваются семена в самый поздний срок. Иногда я даже сею их по снегу предварительно намечены, когда вот выпадает самый первый снег, либо земля уже даже замерзла, я высеваю предварительно намеченные бороздки и просто присыпаю сверху легкой землей, которая у меня хранилась в теплице. При таком посеве всходы появляются ранней весной очень дружно. Заморозков и холодов пастернак не боится, поскольку это наше местное растение. И... Это же является еще несомненным плюсом его, поскольку вы можете осенью не выкапывать полностью свой урожай пастернака, а оставить ну, как минимум треть урожая на грядке и выкопать его ранней весной. До того, как появятся у него цветоносы, корнеплоды сохраняют свою свежесть и сочность, а весной очень он приходится приходится кстати. Но почему же вам стоит вырастить пастернак? Ну, дело в том, что это растение – это классический компонент овощного бульона, который используется широко в европейской кухне. Поскольку овощной бульон мы готовим достаточно долго, я рекомендую сделать такую заготовку, которая помогает сделать бульон быстро. Для этого я высушиваю корень пастернака мелко нарезанный, корень моркови мелко нарезанный, также мелко нарезается корень петрушки и сельдерея. Причем для... можно использовать как корень сельдерея, так можно использовать и лист сельдерея, либо черешки, которые ну, подвяли, либо по каким-то причинам, вы не успеваете их использовать в пищу. Кроме того, я высушиваю лук, использую сушеный чеснок и паприку. В равных пропорциях смешиваются по две части корня сушеного моркови, сельдерея, пастернака, по одной части петрушки, лука и паприки, и еще одна часть чеснока. Все это вы измельчаете на кофемолке до того состояния, которое вам больше нравится, и добавляется в эту приправу на пол-литра сухой смеси по столовой ложке молотой, молотого пожитника или фенугрека и по столовой ложке молотого кориандра. Хорошо перемешайте эту приправу, и она хорошо сохраняется в закрытой банке, в темном шкафчике. Если вы добавляете ложку этой приправы в суп, то в принципе бульон у вас готов буквально через 5 минут. Кроме того, что этот корнеплод используется в бульонах, его рекомендуется использовать как гарнир. Если вы хотите облегчить свой рацион и использовать менее калорийные гарниры, содержащие меньше крахмала, то пастернак вообще в этом случае идеальный овощ. По вкусу он напоминает такой сладковатый картофель, но с немножко более таким пряным вкусом. И из него получается прекрасное пюре вообще из пастернака. Калорийность пастернака почти в два раза меньше, чем калорийность картофеля. Этот овощ также можно готовить в жареном виде, то есть его нарезают тонкими ломтиками и обжаривают с двух сторон, но это получается, конечно, более калорийно. Мне все-таки больше нравится пастернак именно в виде пюре. Если вам не привычен этот вкус, вы можете начать с приготовления пюре с горошком зеленым, тоже очень вкусно получается, либо с тыквой, он тоже очень хорошо сочетается, ну, либо просто с картошкой. Начнем с того, что мы будем осваивать этот овощ с более каких-то привычных вариантов. Я надеюсь, что этот овощ вам понравится. Кроме того, пастернак имеет ярко выраженные лекарственные свойства. И в средневековой Европе его даже чаще возделывали именно как лекарственное растение. Это двухлетнее растение. И на второй год, после того, как корнеплоды перезимовали в земле, они выбрасывают цветоносы и на них к осени образуются семена. Семена пастернака достаточно крупные. Крылатые напоминают семена укропа, но только приблизительно в два раза крупнее, чем укропные семена. Они имеют специфический запах. И прежде всего их используют при различных заболеваниях мочевыводящей системы. Это хороший... Хорошее мочегонное средство. Его рекомендуют при мочекаменной болезни, но не в момент обострения, а профилактически, пока камни еще не начали двигаться, и они имеют мелкий диаметр. Поскольку, если это крупные камни, то, конечно, вообще не рекомендуется использовать любые мочегонные средства. Вот. Кроме того, это хорошее аппетитное средство. Его рекомендуют для улучшения выделения желчи. И настой семян, он также используется для обеззараживания воды, для того, чтобы снять колики различного происхождения. Он достаточно эффективно, настой это действует против печёночных, почечных и даже кишечных колик, поскольку он обладает легким витрогонным действием. Кроме того, цветы пастернака, они просто красивые. Они такие золотисто-желтые, яркие, являются отличным медоносом. Мед с пастернака очень прозрачный и долго не кристаллизуется. Поэтому я рекомендую вам всем попробовать вырастить этот овощ. И э, освоить что-то новое в этой жизни. Э, с вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.